Ты можешь продолжать существовать в своих рамках И утешать себя надежды на то, что когда-нибудь однажды Ты прыгнешь и покажешь им всем Только никогда ты не перепрыгнешь И никогда не попробуешь прыгнуть Сдохнешь в своем болоте, в своих рамках, в своих правилах Научи меня, мой Бог, разбираться в людях Дай мне тех, кто по жизни не осудит а Тех, кто не будет клаить как собой в спину. Научи мне мой Бог, покажи мне истину Научи меня всем подряд не доверять Покажи по жизни, кто достойный, так кто блять Научи меня снова беречь чудеса Просто научи, остальное я уже сам Дай тех, кто не выстрелит спину мне, научи меня быть с тобою Искренним, научи меня своей доброте, научи меня, просто покажи мне истину Дай тех, кто не выстрелит спину мне Научи меня быть с тобою Искренним, научи меня своей доброте Научи меня никогда не сожалеть, видеть далеко и как по жизни лететь. Научи меня прощать, научи меня любить, научи меня нужное не забыть. По твоей лестнице, по твоим небесам, чтобы я шагал, осознавая все сам. Научи меня быть сильнее и мудрее, научи меня, мой Бог, научись скорее.